Сайт. Правосудия нет. Обратный отсчет. 72 часа. С 1 февраля в соответствии с формулярами и правилами прямого действия USS, то есть по истечению 180 дней разбирательства 90 административного и 90 следствия, согласно правил Траста «Новый мировой порядок» и «Божественного Траста» с 1302 года, за преступления и нарушение правил положений формуляров СС и так далее и тому подобного, все, кто правил на территории СССР и распоряжался его правами, имуществом и прочим, с 26 июля 1992 года перешли в юрисдикцию трастовых правил морского закона и римского права и с 1 февраля 2021 года. Установлены, подтверждены, признаны и признались как международные военные государственные преступники и выплачивающие лица. Ввиду особой опасности и дерзости продолжающих преступные деяния, в том числе с применением оружия массового поражения, и отсутствие возможности организации справедливого суда над преступниками, они подлежат внесудебному преследованию и устранению, как пираты, диверсанты и террористы, застигнутые на месте преступления с оружием в руках. Их активы и имущество, как и активы и имущество связанных с ними бенефициаров, подлежат конфискации во всех юрисдикциях. Дождались». Вот Стрелков вас уже открытым текстом предупреждает своих работодателей. Хоть я и не поклонник этого персонажа, но в наличии здравого смысла ему отказать не могу. Срочно Стрелков обращение к генералам ФСБ армии. 27 января 2021 года. Выход в ближайшие три дня еще есть. За 72 часа сов военвласти предупреждают и сообщают, что те, у кого есть желание остаться в живых, то соввоенвласти готовы открыть для них, согласно книге F-1, учет, как штраф батников в войсковой части 95.0.13 и или указать иное при наличии взаимных контактов. Но если они в ближайшие три дня не определятся, то Навальнято вместе с проверенными бойцами НАТО Дашнак Цутюн и Бейтара Порешат их всех очень быстро и переделят награбленное. Сценарий запущен, а цирк с обысками и арестами по Сан-Эпидему делу лишь ускорит страшный конец. Даже победа Трампа и его присяга 4 марта, как президента Республики Соединенных Штатов, ничем не поможет генералам. Выход один. Только возврат в советскую юрисдикцию спасет их всех». Хочу сказать, что не один только Стрелков понимает, какая опасность сегодня грозит лампасникам. Кое-кто из генералов пытается огрызнуться, но этих попыток за три дня до 1 февраля уже недостаточно. Руньюс 24. ФСБ обнародовала материалы приговоров, вынесенных на киевском Нюрнберге. Опубликованные материалы содержат информацию о результатах масштабного судебного процесса над нацистами, который состоялся в Киеве. 75 лет назад. Приговор касался геноцида в отношении населения Украины в годы Великой Отечественной войны. Хорошо, что опубликовали материалы процесса, но делать это надо было на несколько лет раньше. Угрозу понимает, например, Патрушев, который дал большое интервью в поддержку русского мира еженедельнику «Аргументы и факты». АИФРУ. Николай Патрушев. «Русофобия ведет к деградации». На Украине недавно вступил в силу очередной закон, препятствующий общению на русском языке. Теперь там обязывают говорить на украинском в магазинах, банках и аптеках. Своим мнением о происходящем у соседей с АИФ поделился секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Виталий Цыпляев, АИФ. Николай Платонович, как вы оцениваете принятие нового украинского закона? К чему, по вашему мнению, может привести такая политика языковой дискриминации, Николай Патрушев? Отвечу, что это очередной девятнадцатый этап языковой дискриминации на Украине. Ранее упомянутым вами законом введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях. При этом основным языком, на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, как и России, был и остается русский. Это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей в наших странах, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках. Поэтому в России никому и в голову не приходит, притеснять другие языки, в том числе украинский. Происходящий же на Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона, по разделению единого народа России и Украины они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада – а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства. Киев угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков. Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам. Пытаясь удержаться у власти любыми путями, Руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из океана решений. Принимая подобные законы, вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма. Интервью большое полностью посвящено проблемам русского и русскоязычного населения на Украине. И только в самом конце, на вопрос корреспондента о Навальном, Патрушев комментирует его арест. Надо ли говорить, что наши независимые СМИ технично передернули и цитируют в своих отрывках только часть о Навальном, стараясь не упоминать лишний раз о запрете русским пользоваться родным языком? Риару. Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Николай Платонович поддержал русский мир словесно и морально, когда уже надо поддерживать осколок русского мира на Донбассе системами РЭП и беспилотниками, ведь наступление на Донбасс намечено тоже через 72 часа с 1 февраля. Прикинуться ветошью и отсидеться по квартирам, в 2021 году не сможет никто из генералов.